Так, чё там у нас с девлогами? Полноценный видос был три месяца назад, значит... М-да. у микрофона Эверест, и это пятый девлог по моей мобильной игре 3Run. В прошлой части значительная часть времени ролика была занята рассказами о багфиксах, а в этот раз преобладать будет новый контент. Если ты не смотрел или пропустил прошлое видео, открывай описание, а также поставь лайк и подпишись на канал. С момента начала разработки этой игры прошло больше полугода, но проект все еще на этапе альфы, вернее был. Я посчитал, что основная база проекта уже готова, так же как и дополнительные механики, по большей части. Поэтому новую версию я решил обозначить пометкой бета. В итоге мы имеем обновление не 004, а 040. Итак, это первый выпуск, посвященный первой бета версии 040. И ее основу составил, как я уже сказал, новый контент. Из новых бонусов Disruptor и X2 Score. Первый при столкновении с врагом превращает его в монету, которая автоматически начисляется на счет игрока. Эффект второго же понятен из его названия – удвоение набираемого счета. Коллекция врагов также пополнилась двумя экземплярами – гравитатор и мина-подрывник. Гравитатор все время перемещается из стороны в сторону, что будет несколько мешать подобрать монету. Миноподрывник – модифицированная версия обычной мины, встречается реже, зато эффект поинтереснее. После появления она взрывается через некоторое время. Сам взрыв тут не столь опасен, сколько маленькие обычные мины, появляющиеся после детонации подрывника. Ну, раз уж сделал эффект взрыва, добавил его и на игрока, чтобы анимация проигрывалась после столкновения с врагом. На данный момент у игрока есть аккаунт, однако никаких его идентификаторов у самого пользователя нет, то есть не было. С этой версии доступна система никнеймов и аватарок. Ты можешь поставить любой никнейм, количество символов в котором не превышает 20. А вот аватарку придется выбирать и покупать из доступных. Кстати, за смену никнейма придется заплатить 100 монет. Но это только если твой новый ник отличается от старого. На момент выхода этого обновления аватарок ровно 11 штук, две из которых особенные и купить их нельзя. Одна такая может быть только у меня, как у главного разработчика, а вот вторая во время релиза достанется всем, кто принимал активное участие в альфа или бета тесте, а также подкидывал мне новые идеи. Таких уже трое, если что. В прошлой части я изменил дизайн кнопок, но позже мне дали совет по их улучшению, так что теперь при клике они будут увеличиваться. Этот эффект и не только его можно будет отключить в настройках. Кроме кнопок, мне подкинули идею нового макета страницы с кораблями в магазине, который бы лучше вписывался туда. Ну, вроде норм, хотя скролл еще нужно доработать. Пока говорим об интерфейсе, добавлю, что UI продолжает меняться. В этот раз переработано лобби. Кроме того, была добавлена анимация некоторых маленьких кнопок. Зацени в комментах. Помнишь, я как-то добавил единую кнопку бонусов внизу экрана, когда их количество стало больше четырех. Так вот, я давно думал, как бы эту систему улучшить. Ведь на высокой скорости отвести взгляд и отпустить палец на полсекунды может быть весьма проблематично. Больше этой кнопки нет, вместо этого каждые 60 секунд время будет плавно останавливаться, предлагая игроку активировать бонусы. За раз можно ее зануть только два, хотя можно и припасти на потом, кнопка «назад» осталась на месте. Напиши в комментах, если у тебя есть мысли по улучшению этой системы. Пока игра снова ускоряется после активации бонусов, их время действия поначалу уходит в никуда. Это побудило меня пересмотреть их баланс. Вместе с этим обновлением изменились время действия бонусов и их цены. Кстати, об ускорении игры. Раньше оно было бесконечным, и рано или поздно любой бы проиграл из-за ее запредельности. Так что я ограничил это само ускорение до 4-кратного множителя. Это около 3700 очков, если что. Некоторые подмечали, что есть корабли шире стандартово, из-за чего играть на них может быть сложнее. Конечно же я это пофиксил, уменьшив ширину коллайдеров больших кораблей. После того, как игроки опробуют эту версию, я решу, уменьшить ли и визуальная часть скинов до размеров их коллайдеров, или же оставить как есть. Кстати о скинах. Их стало на два больше. Новеньких зовут Орион и Арахнит. Правда, первого купить нельзя, ведь он будет в составе наград из новой системы. Я довольно давно хотел ее добавить, и теперь ежедневные награды доступны всем. Получать подарки можно до бесконечности. Каждые 14 дней они повторяются, но есть одно «но». Первый раз на 7 и 14 дни награды немного другие. В конце первой недели игрок получает особую аватарку, купить которую нельзя. А в конце второй скин Орион, также недоступный к покупке. Кстати, о покупках. Чтобы что-то купить, необходимые монеты. Ну или много монет. Как по мне, скучновато. Значит, нужна вторая валюта, имеющая другой, скажем так, валютный курс. Такой новой валютой станет темная материя. Это более редкий ресурс, а потому его ценность выше. Выше ценность, выше покупательная способность. Куда же ее тратить? На дорогие предметы, конечно же. Видишь ли, теперь не все можно приобрести за монеты. В магазине и не только ты можешь встретить уникальные товары, ценник на которые выражен исключительно в темной материи. Этим ее функционал не закончится, но об этом в шестом девлоге. Кстати, как ты мог заметить, теперь не все можно купить. Например, к покупке недоступны две аватарки и один скин, вернее, четыре скина. Больше нельзя купить стандартные скины второго, третьего и четвертого уровней. Но как их получать, об этом также в следующем девлоге осталась лишь мелочевка. Добавлен анимированный фон в лобби, откорректирован дизайн некоторых скинов, улучшен визуальный эффект электроаномалии, добавлена ссылка на скачивание игры при устаревшей версии, а остановка игры после проигрыша стала плавной, добавлена привязка слайдеров в настройках, ну и различного рода технические оптимизации и багфиксы. По новой традиции несколько спойлеров. Первый: Может быть в игре появится лизерборд. Второй: Способов траты монет станет больше. И последний на сегодня, кейсы с наградами, постскриптум. Да-да, астероид я все еще не улучшил, как-нибудь потом займусь им. Ссылки на скачивание игры будут в описании. Скачивай, играй, пиши комментарий и конечно же зови друзей. Если ты досмотрел видео до этого момента, напиши в комментариях слово заяц. К моему удивлению, в каждом девлоге есть те, кто реально досматривает до конца. И пожалуй вот вам бонусный спойлер, челленджи. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующую часть. На этом все, с вами был Эверест, адиос.